Ну что, сейчас мы с вами разберем новость. Я вот зашел на ленту.ру и сразу же ткнул в новость. Какао оказалось мощным средством против старческого слабоумия. Очень классно звучащая новость. Давайте посмотрим, что, о чем она. Значит, какао оказалось мощным средством против старческого слабоумия, выяснили американские ученые. Флавонолы содержащиеся в какао бобах за несколько месяцев усилили умственные способности пожилых людей. Результаты исследования представлены в журнале Nature Neuroscience, а коротко о нем сообщает The Telegraph. В исследовании участвовали 37 человек в возрасте 50-69 лет, их разбили на две группы и участникам первой в течение трех месяцев предложили часто и много пить какао. Хм, указано конкретно сколько. В 90 раз больше, чем представителям второй группы. В конце срока все добровольцы прошли тесты на память. Те, кто пил много какао, справились с заданиями значительно быстрее. Так, они считают что улучшается кровообращение в одном из участков мозга -та -та, -та, -та, та та однако полученные выводы необходимо проверить в более крупном масштабном исследовании отметил ученый также ученые не советуют запасаться банками с какао-шоколадом в исследовании применялся специальный напиток в приготовлении которого в отличие от обычных технологий обработки какао-бобов сохранилось большинство флавонолов и дальше видимо интервью с ученым ну мы можем посмотреть, конечно, но мне кажется, можно сделать какие-то какой-то вывод уже. Так, флавонолы, что такое флавоноиды? Это крупнейший класс растительных полифенолов. Хм. Ну, друзья, честно говоря, так и хочется ткнуть вот сюда тоже. Фенолы – органическое соединение ароматического ряда, в молекулах которых гидроксильные группы связаны с атомом углерода. Да, круто. Не, это классная вещь, конечно. Давайте посмотрим, не написано ли в английской википедии проще. В английской википедии часто пишут проще, но не в данном случае. Много терминов, короче, какая-то сложная вещь, касаемая, касаемая химии. Так, органическая химия, это, конечно, сложно. Хорошо. Значит, это некий класс соединений органической химии. Хорошо. Значит, некие вещества. Давайте теперь посмотрим, что мы можем сказать по поводу этой статьи. Ну, прежде всего, мы сразу с вами отмечаем вот эту вот фразу, вот это самая важная фраза. Полученные выводы необходимо проверить в более крупном масштабном исследовании. Фактически, речь идет о том, что, скорее всего, это просто предварительное исследование. Посмотрим, нет ли ссылку, ссылки на реальное... О, вот она, ссылка на, видимо, реальное реальное исследование вот оно сейчас мы его посмотрим а это и ага это телеграф это значит отсюда они видимо переписали то есть вот эта статья это перевод вот это они перевели с лентеру на лентеру вот эту статью кстати говоря обратим внимание что здесь написано более подробно у нас более куций перевод да давайте посмотрим не пропустил ли я что-то да нет здесь очень мало переведено а ну-ка, чей перевод? Не указано. Я что-то не вижу. Перевод, перевод, перевод. Не написано. Ну ладно. А здесь, значит, у нас уже более, более полезная информация. По крайней мере, уж более детальная точно. Значит, да, new research. Видите, здесь не сказали сразу, что новое исследование. Так, ну здесь то же самое. То же самое про 37 участников, возраст 50-69. И дальше они сказали, что либо большая доза, либо низкая доза вот этих вот э, флава... Как они так сказали здесь? Флаванолов, флаванолов. Значит, э... ага, вот смотрите, здесь написано Delayed Recognition Memory Task. Так, то есть, э, я так понимаю, что здесь речь идет о том, что нужно было что-то запомнить, увидеть что-то, а затем сказать... Э, Видели они это до этого или нет? Что-то такого рода. То есть, конечно, не уписан подробно тест, но интересно было бы посмотреть. Также интересно, что здесь сказано про предыдущие, про предыдущие исследования. Хотя здесь, конечно, ничего особенного сказали, что просто... А, сказали, что вот эта часть мозга, где они считают увеличивается кровообращение, улучшается, она связана с тем, что с возрастом, то есть она ухудшается ее функционирование ухудшается с возрастом и это может быть связано с потерей памяти так, что здесь еще сказано конечно, гораздо проще разбирать такие новости когда знаешь английский язык поэтому, но тем не менее так Значит, они утверждают, что, что те люди, которые приходили в исследование и имели память, характерную для 60-летнего, после 3 месяца исследований имели память 30-40-летнего, 30 то есть, характерную для, такого возра для такой возрастной группы. Значит, здесь он тоже самое говорит, что нужно, требуется больше исследований. Так, так, так, так, так. но ну, здесь уже какие-то более маленькие... Так, значит, утверждение. Вот, например, некто, доктор Клэр Уолтон, говорит, что... А, из Society, Эльцгеймер. Общество Альцгеймера. Значит, говорит, что хорошо поставлен эксперимент. Что маленькое исследование, но хорошо поставленное. То есть, она хвалит постановку эксперимента. Дакс. Так, так, так. Ну да, и она тоже говорит, что нужно, это не значит, что, как сказать, э, что, что это действительно поможет. То есть это пока, они здесь подчеркивают, что здесь нету, что это еще не до конца вывод, вывод не до конца. Смотрите, какое у него, какое название. Э, у как, Какао может быть секретом хорошей памяти э, в преклонном возрасте. Что у нас написано? Какао оказалось мощным средством против старческого слабоумия. Смотрите, какие разные формулировки. То есть, вот уже интересный момент. Формулировки, вот здесь формулировка более корректная. Вот здесь, правда, а здесь тоже аккуратно, смотрите, ученые обнаружили, что пожилые люди, которые выпили больше, значит, флавонолов, содержащихся в какао, в, в, ну, в какао, да, в этих самых, елки-палки, влетело из головы слово. Вот вы знаете, очень сложно бывает сразу в двух языках, начинаешь забывать очень много. Да, в, конечно, в бабах какао, значит, они лучше, показали лучшее лучший перформанс, короче, да, показали лучший перформанс в, в задании, да, в когнитивном зад, в задании на когнитивные функции. То есть здесь они тоже пишут, смотрите, в названии они пишут, что может быть, что вывод такой, а здесь они просто написали, что произошло в конкретном эксперименте, что тоже корректно. У нас название менее корректное. Какао оказалось мощным средством против старческого слабого мета. не, не неправильно здесь тоже, а ну-ка, здесь они перевели вот эту первую фразу, давайте посмотрим, что здесь написано А здесь, смотрите, написано, значит, ну, здесь написано опять-таки, какова оказалось мощным средством против старческого слабого ума, выяснили американские ученые Давайте посмотрим, что здесь Значит, пища богатая какао-бобами может помочь, ну, опять-таки, уменьшить память в старческом возрасте Пред, предполагает предполагает новое исследование suggests, то есть, ну, я, мы можем посмотреть с вами, э, то есть я уверен, что другого внуш... нету, но как бы внушать нет, намекать, наводить на мысли, можно сказать, предполагать, то есть, ну, это слово, я не знаю, как можно было перевести, я пользуюсь Яндекс Словари, это как бы, ну, скажите, это же совершенно нормальный словарь, то есть, ну, хм, интересно, интересно, то есть вот смотрите, вот такой вот уже не очень добросовестный перевод. И мы видим, что в телеграфе гораздо более грамотный научный журналист пишет. То есть это реалистично иметь нормального, грамотного научного журналиста. Ну что, то есть, вот мы с вами посмотрели, увидели, что прочтение новости даже на телеграфии уже убирает массу вопросов, то есть если скептик например захочет рассказать у себя в подкасте про вот эту новость или вы хотите написать в своем блоге, или вы хотите рассказать знакомым, у вас здесь будут аккуратные формулировки по крайней мере здесь вы можете быть испорченным телефоном, ну каждый из нас наверное может быть испорченным телефоном потому что подумает, что ну смотрите там я прочитал, вот говорят, что но по крайней мере есть шанс гораздо больше, что вы расскажете Точнее к тексту. А когда здесь испорченный телефон уже на уровне публикации, это, конечно, конечно плохо. Хотя, я же говорю, они, конечно, здесь говорят. И вот здесь. Вот это вот они фразу перевели. Ничего не скажешь. Но заголовок, заголовок, так сказать, все-таки не на уровне. Ну что ж, интересно, интересно. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, значит, во-первых, статья платная. Так что... По крайней мере, здесь у нас нет возможности посмотреть. Давайте посмотрим, что здесь у нас в абстракте. Вообще, на абстракт ни в коем случае нельзя ориентироваться, и мы этого не будем делать. Но почитаем, есть ли здесь какие-то особенности. Так... Они говорят снова про вот эту часть мозга, про этот участок мозга, который может быть действительно... Ну, про гиппокамп, да, который может быть действительно источником потери памяти, связанной с возрастом, со старением. Нету еще, они пишут, нету причинно-следственной связи пока что, доказательств причинно-следственной связи. И вот они смотрят, ну вот я не знаю, что такое DG function. Мы можем с вами посмотреть, если, например, кто-то хочет писать свой блог или записывать в подкаст, то обязательно надо посмотреть, ну пытаться хотя бы какие-то вещи смотреть. На самом деле многие вещи-то есть в Википедии. Вот. Хм. Нет, это не то. Это не то. Давайте попробуем так. DJ for function brain. Может, вот это. но ну, по крайней мере, вроде по теме связано. А ну-ка, по-русски есть. Зубчатая извилина. Ну, скорее всего, вот это оно и есть, конечно. Да, да, да, да, да. Ой, я же не обратил внимания. Вот же оно. Да, да, да, да, да. То есть это зубчатая извилина, это вот этот вот именно вот этот вот участок мозга. Зазубрина извилина расположена в глубине борозды. Комп... Ребят, представляете, вот это у нас, у каждого из нас есть. Ну, Елки-палки круто так значит э, э, э, да да да возвращаемся к этой статье значит они пишут про эту вещь дальше угу. так так так так так. конечно мне непонятно знаете что почему они все-таки давали э, одной группе э, ну меньше то есть одной группе они давали вот богато содержащие вот эти флавонолы какао, которое содержало много флавонолов, другим давало там, давали там, где мало. А почему не другой группе вообще ничего не давали, интересно. Я вот что-то здесь не понимаю в методологии, наверное, это было сделано не случайно. Ну ладно. Ну что ж, давайте теперь, а теперь сделаем следующую вещь Когда мы с вами прочитали некий, значит, абстракт просто Давайте посмотрим, нет ли где-нибудь этой статьи в свободном доступе Может быть есть, потому что, хотя, насколько я знаю, конечно, Nature у них лицензия, скорее всего, такова, что вряд ли они позволяют Вряд ли они позволяют Но тем не менее, вот здесь есть несколько новостей таких же и можно проверить хотя бы, как разные журналисты как разные журналисты будут это освещать. Вот мы смотрим с вами по-английски, конечно, потому что в основном там. Но я вот так вот сходу не вижу. Вот это где мы уже видели, Телеграф. Вот так вот больше. Можно, конечно, еще на архиве посмотреть. Но я вот, честно говоря, сомневаюсь, что там будет. Я же говорю, опять-таки, просто потому что... У Nature, скорее всего, у них запрещены. Ну, у них такая лицензия, что запрещается автору статьи э, публиковать бесплатно потом. Но ну, вот я ищу здесь. Так, что-то он думает, думает, думает. Ну да, мы не нашли такого ничего. Ну ладно. Так, ну и давайте быстро просмотрим, что здесь. Здесь опять мы видим... Э, так, здесь какая-то реклама не пошла. Значит, здесь вот мы видим опять, что говорят может, что, значит, флавонолы могут улучшить память. То есть, опять, здесь вроде аккуратно формулировка. Смотрим дальше. Так, закроем, закроем. Э, newsroom. Здесь тоже, кстати, аккуратно говорят, что исследования усиливают связь между определенным, определенной областью мозга и, значит, естественным ухудшением памяти. Так, ну, да, вроде здесь. Да, здесь вроде все аккуратно. Тоже. И, кстати, немножко по-другому написано. Вот какая-то цитата да очень мило так здесь говорится о том что это разочаровывающая, разочаровывающая заголовок Ага, вот это похоже здесь пишет тоже какой-то знаете скептик который говорит о том что неправильно неправильно рассматривается статья вот он пишет что вот он смотрел на вот эту публикацию и здесь написано что если вы хотите улучшить память, э, вероятно, вам стоит есть шоколад. Да? А похоже, а, такая же, такая же Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс. Представляю... Ха-ха, в Нью-Йорк Таймсе написали статью и не очень хорошо, О, да? да. Ну, здесь, правда, тоже, конечно, сказали, что просто наука приблизилась к возможности вот такого вывода. И сказано, что маленькое, маленькое исследование, но... Здесь вроде как тоже написано, но все равно, да, здесь более такая желтопресная, более желтопресное название. Так, ну да, здесь он говорит о том, что на самом деле, э и говорит, что другие сайты гораздо лучше показывали, и вот эту новость лучше названия давали, более корректно, и дальше написывать, что на самом деле было. Ну так, интересно. В общем, мы с вами тоже посмотрели и увидели, что э действительно вот на ленте руни очень А кстати давайте посмотрим нет ли у нас э, в конце концов уже ну под конец там в каком нибудь яндексе хотя кстати говоря Google, по-моему все таки уж гораздо лучше ищет оказалось мощным воздействием опять оказалось но я еще одно и то же название может быть стоит поискать название статьи на самом деле потому что ну так ничего не даст вот возьмем вот эту и посмотрим что нам так, а теперь посмотрим. А, сейчас, сейчас, сейчас. Как бы это... Либо надо сформулировать как-то по-своему. Например, какао улучшает... О, смотрите, а тут уже написано. Какао улучшает память, считают ученые. Две ежедневные каш... чашки какао... Кашки какао, <laughs> кашки чачао, улучшают память. Сегодня, какао перед сном, это, что, мне кажется, что-то другое. Давайте посмотрим, не то ли это исследование. Так, 2011. Ух ты! Да, вот это, кстати, забавно бывает, когда ты читаешь новости, а на самом деле и до этого были те же самые новости. Посмотрим, интересно, не те ли это, ребята. Больше количество Вот... Вот, смотрите, а у них есть напиток плацебо. При этом никто из добровольцев не знал, что именно он пьет. Интересно, как они это сделали. Плацебо был похож, наверное, по вкусу. Кэмфилд. Хм. Ну, опять-таки, конечно, вот это некорректная фраза. Какао может улучшать память, считают ученые. Вот как будет правильно сформулировано. Вот смотрите, какая простая новость, а как интересно все можно, как интересно можно посмотреть, как все это освещается. Две ежедневные. Это какая, какой у нас три недели назад. Ага, вот этот вот Гарвардский университет. Это да, это наверное вот это вот оно же. Но здесь совсем короткая заметка. И кстати обратите внимание, мы не видим с вами э, хорошая фотография, конечно. О, как из нее первый выйти? Эй, фотография, выпусти меня. Я на нее нажимаю, но ничего не происходит. Все, засада. Значит, э, а ну-ка не взяли так. А, -а, а, ну ладно. Все, фотография не закрывается. Ужас. Ну что, вот мы с вами посмотрели. Простая новость. И на самом деле пока что я не вижу... Нигде вот э, Корректной формулировки Может быть где-то и есть Но вот э, Так себе, так себе, так себе Но мы с вами знаем, как сказать правильно Так что Да, вот, вот такой разбор Всем спасибо за внимание